Снова no, всем welcome! Это снова я. На этот раз я нахожусь на нише Шинджику. Здесь очень много бутиков. Вот видите, Барбари там, Луис Витон И так далее. Сейчас мы выйдем отсюда. Если вы хотите пошопиться, то вам сюда. Сегодня речь пойдет у нас про станцию Шинджику, что здесь можно найти, где отдохнуть и какие интересные места здесь есть. Ну, одно из самых таких интересных мест, я думаю, это вот как раз выход со стороны ниши Шинджику. И вот южный выход. Вот южный выход вы выходите, вот как раз вот там будет мост сейчас с правой стороны. Вы выходите, грубо говоря, пересекаете этот самый э, дорогу и попадаете в большие торговые центры. Это Такашимая. Вот впереди, вот он Таймс-сквер. Там очень много разного рода товаров на всех этажах. Там и Юниклой, Нитер есть, и там сувенирчики и все остальное. То есть вы можете там хорошо затариться. Если же вам нужен шоппинг, то вам нужно идти на Ниши Шинджику. Ниши Шинджику, это находится вот как раз за моей спиной, было. Там очень много разных бутиков, там очень много разных а, а, как она называется? Магазинчиков, баров, клубов, ресторанов. Ну, клубов не так много, но бары, ресторанов там очень много. Вы можете отдохнуть там хорошо. И еще одно из замечательных мест — это Хигаши Шинджику. Сейчас мы до него доедем, я вам покажу, что вас может ожидать на Шинджику. Что хорошего? Во-первых, это та станция, куда вы приезжаете с аэропорта, если вы выбрали с... Nex, например, да, на Экспресс, если вы из Нарэто едете. Если же вы едете из Ханеда, то вы приезжаете на Шинагау. Так вот, значит, Nex он идет как раз на Шинджику, но, конечный у него не Шинджику, конечно, у него это... Как раз, по-моему, Шинагао и есть, ну, то есть он с другой стороны просто подъезжает. Хотя есть там и до Шибуэ есть. Сюда вы приезжаете на Нарэто Экспрессе, выходите, на станции, и у вас там открывается такой вид, там, то есть куча разного рода указателей, влево, вправо, там, туда-сюда, то есть там и просто некоторые люди теряются, как бы не знают, куда куда идти на этой станции. Так вот, самый самый лучший выход для туристов, вот если вы приехали только, и вы хотите, например, ехать на дальше куда-нибудь, там, да, на Паджиару, то есть, то то там можно не выходите, а прям сразу на Джар идти и ехать, куда вам надо, на какую вам нужную станцию. Если же вы, например, живете где-то недалеко от Шинджику, и там у вас гестхаус, либо же вы там приехали, там квартира у вас где-то рядом, то выходите прям на Шинджику, желательно выходить на West Exit. Ну, это Хигащий, он тут называется Хигаши Гучи, то есть западный выход выходите и на западном выходе вы попадаете на такую стоянку ротари там много очень разных э, э, значит, автобусов стоит на нем и в том числе также стоит много много очень э, машин такси то есть если вам нужно например там куда-нибудь ехать то это вот самое лучшее место там поймать такси прям очень быстро можно в отличие от других выходов. Если же вы едете куда-нибудь например, ну прям в другой город, да, то тогда вам лучше ехать на станцию Токио. То есть на станции Шинджику там не очень с межгородом и будут трудности, скажем так. Что можно найти на Шинджику? Ну Шинджику это один из самых крупнейших шопинг центров скажем так, шопинг плейсов в Токио. Здесь находится огромное количество бутиков разных, очень больших, брендовых, причем качественных. Конечно же, цены здесь большие, как, в принципе, и везде по Токио. Но зато вы получите качественную вещь. То есть, эта вещь будет действительно брендовая, а не какая-то там, ну, шерпотреб. и если у вас например ну, какие-то планы подарить кому- то что- то то есть да вот очень хороший вариант сюда приехать на шинджику и устроить шопинг тут есть из чего выбрать то есть тут такие бренды как вы Свитон, значит армани Барбара там, вот как вот видели там, да, Барбари. Дальше, ну, в общем, Гучи, и все остальные, все известные мировые бренды здесь. То есть там Коч в том числе. Так, вот мы подъезжаем к южному выходу. Вот можете обратить внимание, вот с правой стороны, вот с правой стороны здесь, это вот как раз южный выход от станции Шинджику из Джар находится и вот с левой стороны это новый терминал автобусный это тоже южный выход это новый автобусный терминал и здесь э, некоторые тоже поезда имеют свою остановку тут также на станцию шинджику находятся такие линии как адакю и Кею из коммерческих имеется ввиду но которые не джар не метро не джар то есть также здесь есть метро ну, обычные джары, естественно. Так вот, если у вас, например, гестхаус находится где-нибудь там, ну, на линии Адакю или же на линии Кейо, ну, пожалуйста, вот на станцию Шинджику, то есть едете на станцию Шинджику, делаете пересадку, и ну, очень удобно здесь. Но единственное, что в самой станции там запутаться, как нифиг делать. Сама станция очень большая, объемная много выходов много входов я не знаю кто там а, тогда писал но на википедии вроде написано что около что-то 200 выходов из этой станции целый подземный город в общем там можно грубо говоря вот со станции шинджику не выходя наверх тут есть One Day Road, как так или его ванэлли значит дорога такая и идет до вон до тех зданий да это вот Парк Хаят, это отели. То есть очень далеко идет, очень. Вот с правой стороны, вот с правой стороны там как раз находится этот West-выезд. West. То есть западный. Также, если вас интересуют какие-то там, например, адаптеры или переходники, вам на West-выход. То есть на West-выходе вы выходите вот здесь. Ну, грубо говоря, вот в этот район. С правой стороны и здесь очень много разных а, магазинов с электроникой. С электроникой. Там есть адаптеры, там есть зарядники, там все, все вот эти приблуды, которые электронные, все там есть. Также там можно найти себе телефон, фри-сим-карты также там продают. И планшеты, ноутбуки, ну, в общем, все, все вот эти вещи там продают. Тут много очень офисных зданий в том числе. Вот с этой стороны, это, эта сторона как раз и есть, западный выход со станции Шинджику. Сейчас мы проедем, я вам покажу. Тут находится известное здание, вот этот Кокон, вот оно с правой стороны вверху, вот видно его, да? Тут пост офис это почта главпочтам здесь так скажем вот много очень офисных зданий вы можете видеть сами достаточно красиво красиво здесь есть на что посмотреть погулять в том числе вот если вы хотите погулять именно вот отдохнуть где-нибудь на станции около станции шинджику то вот вест выход вот он кстати спереди будет вот сейчас. Это вот как раз западный выход со станции Шинчику. Мы сейчас по кругу вот так объедем этот ротори и увидите там. Так вот, значит, если вы хотите погулять, вам на выход на Вест как раз выходить. Вот впереди, вот где-то там вот значок, вот этот адаки линии, да, вот там Вест выход. Ну там вот, и вот он еще там с той стороны. То есть магазины электроники находятся вот, пожалуйста, вот один вот этот большой биг камера. Красненький такой, значит. Дальше. За ним еще один там, по-моему, стоит торговый центр большой. Дальше за моей спиной также находится еще один там Ядабаши. Ну, мы сейчас проедем и покажу. И также вот с этой стороны, вот с левой, с левой стороны вот сейчас за моей спиной там находятся банки основные банки в, в японии то есть вот которые именно японские так вот пожалуйста значит выход west или как он Гучи вот слева от меня значит и вы выходите вот как раз сюда вот на эти остановки автобусные вот они впереди там вот вот с... Начинается вот отсюда вот здесь вот курилка И пошло-пошло вот там вперед Там эти остановки Также там очень много остановок для автобусов Межгород и тех автобусов Которые едут на аэропорт Так, вот впереди видите Вот там еда баши камеры Там можете купить всякие Аксессуары Для камеры там Ну, в общем, тоже электроника Адаптер и тому подобное То есть можно купить мы сейчас даже туда заедем, в принципе, проедемся потихонечку, я покажу. Вот он, вот этот магазин, как вы можете видеть, здесь продается все для э, камер, все для ну, электроника разного рода, телефоны новые, там и бэушные продаются. Также вы здесь можете купить себе какие-нибудь переходники, адаптеры. Вот здесь устраиваются акции, в том числе, вот сейчас видите, там вышел этот iPhone значит, XS. Ну вот многие его сейчас это пытаются продать, разные акции устраивать, скидки и тому подобное. Очень много всего есть здесь. Также здесь рядом находится это Yamada Denk, это Labi. В том числе здесь также продаются разного рода электронные устройства. Так, ну что ж, мы продолжаем, поедем-проедемся чуть, чуть по дорожке здесь. Главное никого не задавить, а то как-то тут не очень. Также с этой стороны вы можете перекусить. Здесь есть недорогие кафешки. Но ну, я не, не, не говорю про Starbucks какие-нибудь, да, там, а вот там, там туда, вон, если проехать чуть дальше, влево, там будут разного рода кафе, изакаи, караоке. Также здесь можно отдохнуть и поразвлечься. Есть суши для любителей вот суши. Также есть вот э, комбини, как он тут называется, да. Это ловсон в данном случае очень очень удобно. Вот с Веста мне нравится Вест выходу. Тут народу не очень много, можно спокойно прогуляться, зайти себе в магазинчик, купить переходник, адаптер и спокойненько ехать дальше к себе там, ну на станцию где вы будете жить также есть выход еще значит а, но северного выхода здесь нет там в это на станцию Шинджику. тут обычно то есть вест ист, и минами ну то есть соус то есть южный выход то есть если вы вышли например на, ну, на вест и купили себе уже все и захотели просто отдохнуть куда нибудь ну думайте куда сходить вот здесь на станции шинджику Тут вот очень много разных парков, вот с этой именно стороны есть парки, ну вот именно муниципальные, они бесплатные, вам не нужно ничего платить, Покойненько. Вот впереди вы видите там с антеннами вот такое здание большое, оно сдвоенное, это мэрия токийская, ну как бы главное муниципальное здание, здесь сейчас солнце светит, плохо видно, да. Да, значит, и вот в правой башне есть смотровая площадка, бесплатная, вы можете прийти сюда просто с камерой, э, зайти наверх, там на лифте вас поднимают, и с... хороший вид поснимать, Показ... ну, как бы, очень классно будет то, что вот, ну, не надо ничего заплатить, это не как на Токио Tower или еще куда-то там, если вы поедете, там, где платно, а это бесплатно абсолютно. Что еще здесь интересного есть на этой станции также здесь с этой стороны со стороны веста очень много отелей именно хороших отелей я имею ввиду не каких-то там мотели или там лов отели какие-то там почасовая оплата где а именно отель хорошие имеется ввиду ну там четырех звездочный пяти там также трех можно найти ну трех очень мало здесь цены ну цены разнятся цены разнятся в среднем вот допустим здесь вот есть вот с правой стороны, по-моему, сейчас там будет отель Вашингтон, он, конечно, дорогой. Отель Парк Хаят также очень, ну, достаточно дорогой. В нем, отдыхая знаменитости, частенько приезжают там голливудские звезды. Так, значит, средняя цена примерно, ну, где-то 20 тысяч йен за ночь, вот где-то так, здесь 20-30 тысяч йен за, за ночь. Если у вас, ну как бы, если бюджет позволяет вам, в принципе, можете здесь остановиться. Но ну, это примерно 300 долларов, вот так, если где грубо говоря 300 дол долларов за ночь для Токио. Ну цена такая, конечно, дороговатенько немного, но все-таки центр города, что вы хотите. Ну как бы одна из центральных станций в городе. Также вот впереди, вот если вы можете видеть сверху. Не знаю, кто по-японски читает. Нет, значит, вот Ямайя там написано. Это, значит, алкогольный магазин. Там разного, с разных стран продают разный алкоголь. Очень дешевый магазин. Если вы хотите подарок привезти себе, какой-либо там алкоголь, другу или там дяде, тете, там отцу, там вот, вот он здесь магазинчик находится. Очень дешево и большой выбор. Рекомендую. Вот парк Хаят, вот это вот три башни такие идут. Парк Хаят. Впереди вот опера-сити. Там, там реальная опера, есть оперный зал. И также есть э, э, офисное здание там. Что можно сказать в целом вот так по Шинджику? Очень-очень хорошее место, очень красиво. Много мест, где можно погулять. Там парки разные. Есть разные э, значит магазинчики, бутики и тому подобное. Вот машины интересные ездят. В здесь. Так, ну, вот в принципе и все, что я хотел сказать о станции Шинджику. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. А с вами был Дэн. Подписывайтесь, ставьте лайки. А мы с вами увидимся в следующих видео. До новых встреч!